общественными слушаниями собрания слушания, граждан для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную значимость. Но если никто не объяснит, в чем разница, я буду очень благодарна. Разница, по сути, в общем, никакой. Следующий, нажмите, пожалуйста. Но вот, порядок организации общественного, проведения общественного обсуждения может быть установлен в соответствии с законодательством. Поэтому если э, вы хотите, чтобы общественное обсуждение приносили какую-то пользу и э, имели результат, то есть смысл, наверное, прописать более подробно, каким образом проводится общественное обсуждение, каков должен быть итог, и самое главное, э, как формально они организуются. Потому что в свое время, это, года три назад, Министерство экономического развития писало методические рекомендации для регионов, и уверена, что у вас или у коллег в правительстве они есть, потому что такое общественное слушание, что такое общественная экспертиза, что такое публичное слушание, и э, особое внимание уделялось именно формальной стороне дела, потому что, э, проводя такой неофициальный мониторинг, э, коллеги определили, что да, публичное слушание по сути везде есть как некий э, закрепленный нормативно механизм взаимодействия власти и общества, а по факту происходит так, что слушания объявляются за два часа до того момента, как они должны быть организованы, что они организуются там, в комнате для пяти человек, что они проводятся исключительно в рабочее время, когда никто не может на них попасть. Ну, в общем, они проведены, и результаты заранее Поэтому, если э, иметь в виду, что это один из, одна из форм взаимодействия, которая служит общественному контролю, то, наверное, хорошо прописать формально, как общественное обсуждение да, и общественное слушание, что, в общем, повторюсь, одно и то же, они проводятся. А, у меня тоже есть текст, те рекомендации, которые мы писали для Министерства экономического развития, как проводить публичное слушание с точки зрения юридической, я готов поделиться, безусловно, если это будет, а, вам нужно, важно, интересно. Еще один печальный у меня слайд. Это род гражданского общества. Конечно, хотелось бы, чтобы некоммерческие организации более активно имели возможность принимать участие в общественном конкурсе. Но я оставляю за то, что общественные объединения, которые всегда выносятся на первое место, они, скорее всего, Скоро перестанут существовать как некий класс общественных некоммерческих организаций, потому что, вы знаете, внесены поправки в Гражданский кодекс и такого понятия как общественное объединение Гражданский кодекс теперь вообще не содержит. Если у нас останется время организатор разрешаться. Я немножко расскажу об этих поправках в Гражданский кодекс. И, вероятно, будет очень серьезно меняться законодательство о некоммерческих организациях. И исходя из э, текста новых статей Гражданского кодекса, понятно, что закон о общественных объединениях или прекратит свое существование, или будет очень сильно э, изменен и будет, скорее всего, называться общественных организациях. Некоммерческие организации, в том числе общественные объединения, которые пока существуют, могут являться организаторами двух форм общественного контроля. Обсудить. Общественного мониторинга, ну это прекрасно. То есть они могут наблюдать и общественное обсуждение. Учитывая, что две главные формы контроля, о которых мы говорили, которые, безусловно, могли бы быть более четко прописаны, более... Эффективными результатами это проверка и экспертиза. Они абсолютно исключены из сферы действия деятельности организации гражданского общества. Могу сказать, что роль гражданского общества, нажмите, пожалуйста, она а, не В общем, там должен быть только пустой слайд. Она сводится примерно к той же роли, какова роль граждан, то есть практически никакой. Что касается результата. Результат. Общественного контроля, рассмотрение вышестоящим органом итогового документа, который подготовлен по результатам общественного контроля. Это замечательно. В течение 30 дней получаем ответ. В случаях не терпищего отлагательства отлагательств незамедлительно, только нигде не написано, какие то такие случаи у нас нет отлагательства. Мы могли прекрасно получить и по действующему законодательству, если бы кто как граждане писали обращение в тот или иной орган местного самоуправления или государственной власти или даже в Почту России, потому что вот тот э, пример судебного решения, о котором я вам говорила, он касается именно рассмотрения обращения гражданина в Почту России, который говорил, что она вообще ни в коей мере не орган государственной власти, ну, вот решение суда она теперь в форме, Следующий, пожалуйста. Но ну, здесь результат общественного контроля. И гражданское общество может по этим результатам предпринять очень интересные три действия. Но, должно сказать, что все эти три действия оно могло предпринять и до закона об общественном контроле. Направлять рекомендации, это замечательно. Выдвигать общественную инициативу в соответствии со за законодательством на портале Российской общественной инициативы, которая, как вы прекрасно понимаете, помните, должна набрать 100 тысяч голосов и дальше, как правило, остается без движения. И отпариваются нормативные акты действия и бездействия органов власти и э, других объектов общественного контроля. Поэтому с точки зрения прав гражданского общества, их возможности. Закон, закон в водном общественном контроле, к сожалению, ничего нового нам не предложил. Следующий. Пожалуйста. Ну, это я. Да, пытаюсь. Следующий, следующий. Да. Ну, так, действия, они, в общем, по результатам контроля были бы такие, как и без результата контроля. Следующий. Ответственность. Список тех законов, которые предполагают измениться в соответствии с законом общественного общественном контроле, у нас есть кодекс административных правонарушений. Поэтому, вероятно, вот эта статья, вот ребят, деятельности субъектов общественного контроля, она, наверное, слово в слово перейдет в кодекс административных правонарушений. Пока ее нет, поэтому пока никакой ответственности, по сути, возложить ни на кого невозможно. Следующий, пожалуйста. Ну вот. И Итог общественного контроля, я считаю, единственный, который, ради которого, может быть, стоило принимать этот закон и вообще так долго над ним работать, это опубличивание результатов общественного контроля. В соответствии с законом все итоговые документы, которые принимаются по итогам любой формы контроля, они подлежат публикованию в средствах массовой информации, в сети интернет, и это, наверное, основное, ради чего стоило ломать кофе. Потому что если мы когда-нибудь возродим такое понятие, как репутация, отрицательный результат общественного контроля будет довольно серьезным ударом по тем объектам общественного контроля, которые себе это подводят. Если мы понятие репутации не возродим, то, в общем, это тоже результат так себе. Ну и необходимость реагирования на... Итоговые документы на результаты контроля – это тоже безусловный итог. Но, к сожалению, исходя из текста закона, содержательного реагирования может не быть. Реагирование предусматривается, реагирование может быть формальным. Но, к сожалению, это никаким образом не улучшает ту ситуацию, в которой мы сейчас Вот основное по закону об основах общественного контроля, что я хотела вам сказать. Это мое абсолютно такое личное мнение, как человек, который начинал э, работать над этим законом в августе э, уже не помню какого года, 5-го, э, который принимал участие и в общественной палате в обсуждении этого законопроекта, который э, был в моменте вот превращение 80 страниц в 8, 8, и, к сожалению, я не знаю, что скажут другие мои коллеги, которые тоже пытались работать над этим законом, мы надеялись, что закон будет гораздо лучше и гораздо более эффективным. Получилось, увы, к сожалению, не так. Но есть надежда, что когда все эти 25 нормативных актов, которые должны будут быть приведены к... Общего знаменателя вместе с законом об основах общественного контроля все-таки будут э, исправлены, то, может быть, этот закон заработает, и за сбор он э, принесет пользу и обществу, и органам власти, о которой мы ну, не то чтобы мечтали, но о которой на По общественному контролю у меня все, готов ответить на любые ваши вопросы, пусть вы хорошо знаете, что сегодня есть масса контролирующих просто регионадро, просто пошли надо и так далее. Но у них сегодня есть научники на руках, в связи с тем, что они имеют право только раз в три года пройти проверку, если подходить жалобы на другим организации. Можно ли эти организации общественно-палатных субъектов привлекать в экспертов? Потому что, ну что общественная палата региона. Это 30 человек, это общественные техники, которые ко мне этих комиссий и так далее. Я думаю, общественной палате, они представлены в 100 органах, субъектах, в этом государстве. Поэтому вот возникает вопрос. Какими силами сегодня, возможно ли нет профессионалов в качестве этих привлекать к реализации вот этих полномочий, которые дает закон общественной палаты? Есть одно очень, наверное, приятное для общественников, и малоприятное для тех, кто Кого мы хотим привлечь, слово. Там привлекаются все эксперты и все инспекторы, включительно на размышленной основе Поэтому, да, имеем возможность привлечь общественных экспертов, а общественный эксперт по закону это специалист в той или иной сфере. Да, имеем. Но заплатить ничего не Нет, можно. но они получают зарплату. Они сказали, что нас потому что вот, конкретный пример. Сейчас мы недавно рассмотрели вопрос об организации питания детей, детей школьного года, школьников когда школьное питание отдали коммерческому организации. Говорим, проверяйте коммерсантов. Они говорят, не имеем права, потому что, извините, раз в три года и дались поступить жалоба. Хорошо, а если мы берем этот вопрос на контроль общественной палаты и говорим, мы проверяем сегодня состояние организации питания детей в образовательных учреждениях. И мы просим Роспотребнадзора областных провести проверку и дать нам заключение, что делать. Нет, вы не можете просить Роспотребнадзор, вы можете оттуда пригласить специалиста, который делает нам соответствующую экспертизу или выступит инспектором, а пригласить э, Роспотребнадзор Конечно. по этому закону ну, вы не можете. можете. Ну, а там написано гражданин или специалист. Там нет ограничений. Пока нет, и в этом списке закон о госслужбе тоже пока нет. Но, по идее, конечно, должен быть. Конечно, здесь будет конфликт интересов, я считаю. Но у нас же там возможность получения денег. А где получение денег? Если никому не платит и ни субъектам денег тоже не будет платить. Поэтому, с точки зрения закона, пожалуйста, действующего сейчас. Как будет на практике? Не знаю. Если будет конфликт интересов расширен, возможно, нет. Если будет внесное изменение, что не бесплатно, а за деньги, конечно, нет. Пока все можно. Но это надо будет доказать, что он еще участник нерабочей будет. В рабочее время день. получает деньги. Да. Денег. Это потому, что он в нерабочей день, выходные день в субботу, воскресенье и после восемь. Участвует в этой экспертизе. В этой работе. Да. А сколько раз в году можно провести проект? А ну нет ограничений. Ну сколько сил, хватит? Ну, ну, это безвозмездное слово. Законный да, там 23 года, но да. он на субъектах общественного контроля пока еще, слабому не распространяется. Но там о юридических людях. Да, там разрешение в другой уровне. Еще, есть закон, который принят тоже в этот день, 21 июля 2014 года. И там закон, причиной изменения в законе образования, здравоохранения и социальной защиты. И там ну, каждый бы вот, есть общественные советы, и что мы надали полномочия порядок с установкой. Uh -huh. Но там сказано, что они могут провести проверку только раз в три года. Здесь никаких научений. Но там Нет. же тоже есть общественный проверку по этим законам. Тоже общественный проверку, тоже общественный проверку. Почему-то раз в три года. Тут как-то получается конфликт закона о... да, нашего и закона о... да, права. Как субъекты общественного контроля, по закону об основах общественного контроля, у вас приключений не будет. Проводите хоть каждый день. Только а в вот, их вот, законе есть? Ну, соответственно, вам нужно будет э, определить, кто же является а, субъектом проверки в данном случае. Ну, общественный совет, они говорят, что это общественный проверок. А общественный в законе. Ну, это, к сожалению, такая стандартная ситуация для нашего законодательства. У нас никогда, никто не думает, когда пишет закон, никто не думает о том, что что-то уже написано в другом законе. Еще один вопрос. Как вы сравниваете с артистами, вот, например, с судами, которые входят общественного Ну, Но если мы власть, считаем, что они являются органами власти, то да. Они являются органами государственной власти? Ну, органы правления, органы... Я не знаю, по теоретическому праву не получается. Прокуратура, она вроде власть, а суд, судебная власть, то тогда получается больше. Ну, с точки зрения... Ну, прямо в статье сказано, что суды, прокуратура, УВД, места лишения свободы тоже являются...